и проинвестируете так же, как и я 15 тысяч рублей, то наша прибыль составит 120 тысяч рублей. А каждые 9 минут мы будем получать по 375 рублей. Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании, статистика компании «Онекс». Участников на данный момент 15 723 человека. Проинвестировано более 250 миллионов рублей. Выплачено более 95 миллионов.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 Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю ПР. Сумма для выплаты 132 тысячи рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 132 тысячи рублей выплата с проекта ONEX. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии.